Привет, я Шок. Сегодня мы находимся в городе Стамбул, Турция. И тут проживает как минимум 15 миллионов человек официально. Но каждый таксист говорит о том, что их тут 25 миллионов. Где все эти люди играют? Где вся эта молодежь? Сейчас киберклубы считаются чем-то привычным, чем-то нужным каждому городу. Давайте посмотрим, насколько они тут классно это все реализовали. Ну что для меня было странно, на такую аудиторию здесь всего один киберклуб. Давайте посмотрим, что это такое. Не забудьте поставить лайк под этим роликом, перед тем, как мы зайдем в этот клуб. Спасибо каждому, а мы приступаем. Кстати, прямо сейчас в моем личном телеграм-канале мы разыгрываем три таких МКС. -ки. Скорее принимайте участие прямо сейчас, ссылочка есть в описании этого ролика. Уже совсем скоро выходит второй служб в GO. И мы настолько к нему готовимся, что открыли собственные СМИ про CSGO в Telegram. Ретейк. Мы будем держать вас в курсе всех событий вокруг обновления игры, рассказывать про киберспорт и брать эксклюзивные интервью. В честь открытия мы раздаем лайт-подписку на 2 дня каждому, кто подпишется на наше сообщество. Для этого всего лишь нужно написать нашему Бату, ссылка на него в описании. Как только мы заходим, мы видим здесь такой мини-бар, где есть сэндвичи, всякие напитки, а с другой стороны снеки. И что самое странное, тут нет ни сникерса, тут нет ни баунчи, тут нет ни нация, здесь какие-то свои турецкие бренды. Я попробовал вот эту вот тему, вот это, респект. Очень вкусная штука. Это чизкейк шоколад. Здесь у нас три монитора, где указаны всякие акции, цены и так далее. И стоит только одна девушка на ресепшене. Что мы имеем по ценам? Самые дешевые. Сыграть три часа стоит 55 лир. 5 часов 90, 10 часов 185, и самое дорогое 50 часов за 965 лир. Это пакеты. Они практикуют пакеты, это классно. Какая у вас самая дешевая цена за час игры? Самая дешевая? Если у вас есть аккаунт, то это будет 23 лиры. Но обычно, когда вы создаете аккаунт, мы дарим 1 час бесплатно. Вау, короче, здесь надо скачать приложение вот такое, закидываешь туда деньги и используешь пакеты. как так работает. Так. Здесь нас встречает турникет, и такое уже было в одном из клубов. Это было вроде в Питере. В Сочи. В Сочи, точно. в Петя, молодец. Это не метро, это турникет на проход к клубу. Здесь продумана классная история с магазином. Как только ты заходишь, у тебя размещаются все товары, которые есть в этом клубе. Ты можешь их купить. Это очень классная история для спонсоров, которые хотят поставить свои мониторы здесь. Если человеку нравится, он может прямо здесь же купить его себе домой. Это супер. Оказывается, все это дело не продается, это просто витрина, здесь все пусто, понятное дело, но мониторы продаются. И цена у нас 291 доллар. Все, что я знаю про этот клуб, здесь 150 компьютеров и 700 квадратов. Это очень хороший размах, здесь реально много людей, не скажу то, что сейчас вытяжка хорошо работает, здесь душновато, дышать сложно, но в целом это еще не пик. Сегодня понедельник, будний день, сейчас у нас 5 часов вечера и я думаю, что 40% клуба здесь как минимум занято, это очень хороший результат. Здесь нас встречает большой сервер, они используют диск, то есть в каждом компьютере нет жесткого диска, все на облаке. Это классная история, так делают современные клубы. Сейчас никто не сидит на жестких дисках. Когда мы сюда зашли, мы увидели цифру на компьютере 400. Мы подумали, что здесь 400 компьютеров, но нет, они просто разделяют зоны. И у них 4 зоны, и каждая начинается с единички, с двойки или с тройки. На самом деле тут большая путаница по этим комнатам, по этим зонам, потому что... Тут, как мне сказали, 360 Гц, там мне сказали 240 Гц, там мне сказали 64 Гц. Короче, очень большая путаница. Здесь надо просто сидеть и изучать, как это все устроено. Но ну, давайте я вам просто покажу все эти комнаты, как это все выглядит и сколько это все стоит. Здесь у нас 4 буткемпа и разные бренды. MSI, ASUS, SteelSeries и Logitech. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Здесь у нас кресло Racer, мышка Logitech, клавиатура Logitech. Но вот с ковриком я бы не сказал, что это SteelSeries. Вот это вот. Попались, попались. Asus, BenQ, как мне сказали, 360 Гц. На самом деле, я не особо вижу нужды в такой герцовке, потому что игры не готовы к этому, комьюнити не готовы к этому. И если какой-то турнир проводится то все должны ставить 240 герц. То есть пока что еще рано. Нужно оставаться на 240. По клавиатуре у нас она какая-то особенная. Я ее впервые вижу. Это Logitech KDA. Ну, по сути, это клавиатура и клавиатура, но посмотрите на вот эти вот клавиши. Им очень плохо. Поэтому я советую ребятам, которые делают клавиатуры для киберклубов, нужно делать принт каждой буквы под кнопкой, а не на. Вот что вы получаете после. Скорее всего, это коллаборация Лиги-Лигин. А здесь она очень популярная. Самые популярные игры это Valorant, Lega Legends, Counter-Strike. Тут не слышали об этом. Мне сказали, что в каждом киберклубе, где только ПЛСТ-шки, там только FIFA, другой игры не существует. Мышка Logitech G502 Hero. Ну, кайф, это хорошая среднего класса мышка от Logitech. А компьютеры у нас вот странники на самом деле, потому что клуб открылся в 2019 году, и они сразу же закрылись, потому что COVID. -19. И они работают примерно 2 года. Из-за того, что у них была такая большая пауза, тут видеокарта стоит 2080 Ti. Но в любом случае они были неактивны, они были просто АФК, и вот что они из этого получили. Сейчас они будут обновляться, но это, конечно, все очень дорого и трудно. О, наушники. Слушай, они такие красивенькие, беспроводные. Какие они легкие. Шумоизоляции нет от слова совсем. Просто ничего. Я бы такие не хотел. Посмотри, они, они реально пластмассовые. Что-то я уже так... G435, они меня как-то удивили. По девайсам я бы сказал бы, наушники точно нет, клавиатура ну, пойдет, мышка неплохая, а монитор просто супер. Я упустил самую важную историю. Посмотрите, во-первых, здесь есть порты 3 USB 3.0 и обычный 2.0. И что самое главное, это кронштейн. Слушайте, на самом деле, кронштейн — это классно. Я вот, честно, интересно было про лоштек узнать. Ну, давайте посмотрим, какие девайсы они выбрали для SteelSeries. Если про лоштек у нас все понятно, как это все работает, мы знаем сильно этот бренд, то здесь у нас SteelSeries. И это у нас Арктики, это iROX 3, клавиатура самой обычной SteelSeries, но с экранчиком, который максимально бесполезен. Мониторы отличаются, кстати. ViewSonic монитор. Не знаю насчет этого монитора, то, что он вообще существовал, я не знал. Но как он в игровом плане, тоже без понятия. Здесь отличаются наушники. Очень легкие, опять же, кстати, смотрите, какая штука здесь у нас. Защитка, чтобы никто бы не ушел. Все то же самое. Четыре бренда и все среднего класса. То есть там нет же прошек, это все и на средний класс каждого бренда. Можете ли вы рассказать про воровство в клубе? Это иногда случается. Но во всех наших девайсах есть метки для сигнализации. Иногда она внутри девайса. Mm -hmm очень интересно иногда просто на проводе часто также воруют кнопки на клавиатуре короче я, я, это из за того что кто-то наверное у себя дома сломал кнопку идет в клуб и ищет себе подходящую как ты понимаешь мы не можем поставить yeah. датчики на каждую кнопку но на самой клавиатуре у нас есть датчик вот он у них на каждой вещи стоит просто чип А сейчас будет очень, очень странная информация В которую я не особо верю Но как факт мне это сказал лично админ Когда мы собирали вещи Это не попало в камеру На открытие этого клуба и его обслуживание Ребята потратили 2,5 миллиона долларов Я не особо верю в эту цифру Я вижу там максимум миллион долларов Только из-за того, что там 150 компьютеров и 700 квадратов Но как они получили сумму почти в 3 раза больше Я не знаю Сказали, что все точно И такая цена получилась из-за инфляции в Турции но учитывая что с 2008 года курс лир падает и падает я в это могу поверить ребятки из же сделали новый ивент который связан с пиратами и давайте я вам расскажу про него подробнее Во-первых, сейчас активно гонка пиратов Где за каждое выполнение миссии Вы получаете джипоинт Открыть кейс АВП 5 раз Давайте это сделаем 5 раз подряд 100 рублей, 300, 400, 400 ä, 600 <с -телестенец> ну, Да, я хорошо отгадываю ценники Сейчас это задание у меня как выполнено Задание обновляются 2 раза в день Поэтому у вас есть шанс выиграть гарантированный приз 2000 рублей И вторая акция это сокровище Чем больше вы делаете депозитов, тем больше у вас скин К примеру, закинули 10 рублей получаете столько же в кэшбэке после чего нажимаете обменять и вы получаете приз который дроп вам решил отправить это полторы тысячи рублей это надо учитывать как кэшбэк а еще плюс к этому вы можете увеличить баланс и кэшбэк используя мой промокод клуб 33 он вам дает плюс 11 процентов к депозиту ссылка на ждроп и промокод есть в описании этого ролика здесь у нас другие кресла это дикстрейсер вы думаете я скажу и фрик? запоминать каждое кресло я на самом деле немножко одна ситуация это Dixer окей. Okay. Но оно красного цвета и совсем другой серии. Соседние, вот просто совсем другое. И по цвету, и по дизайну, и по серии. Ну, хоть Dixer Интересно, почему так происходит? Неужели они так изнашиваются? И приходится покупать совсем другие кресла. Здесь у нас арена. Можно играть 5 на 5, и на тебя будут смотреть 25 миллионов человек. Здесь у нас геймбокс. Можно поиграть, я думаю, бесплатно. В... я фрик, я зумер. Ты видел, что я сделал? Я сенсор, я хотел нажать сенсором. Так, нет, а ты тоже подумал? Ну он выглядит так современно. Да, да, да, да, да. Так, я хочу играть. А деньги хотят с этого? А, да, да, да, тут деньги. Камон, я же зашел в этот клуб, там же был турникет. Я заплатил уже за заход, почему меня просят деньги заплатить? Около скам автомата у нас тут есть стримерская. Стоят профессиональные камеры, есть софтбокс, есть хромакей, приятные кресла, хороший профессиональный микрофон Шур. Здесь классная история для того, чтобы стримить. Я спросил, насколько это популярная история здесь, и говорят, что стримят каждый день. Насколько это правда не знаю, но по опыту других киберклубов стримерские закрывают. Потому что они не особо популярны и лучше потратить это место на что-то другое. А здесь у нас две пластежки. Не знаю, как это работает. На 700 квадратов на 25 миллионов человек здесь только две пластежки. И, понятное дело, запущена только одна игра. Турки знают только о существовании фифы. Также, сзади меня, два игровых места, где можно рулить. И сейчас на фоне человек играет в симулятор и вводит какие-то товары на грузовике. Так, у нас тут есть один женский туалет, один мужской и очень большая зона для щитков. Так, что у нас здесь? Здесь у нас две раковины и одна раковина для инвалидов. Два писсуара и три унитаза. На 150 человек. Это именно компьютерная зона. То есть в целом здесь может быть 170 человек. Для 170 человек в целом это нормально. Не стоит забывать, что мы находимся в мусульманской стране. И здесь не забыли про комнату для молитвы. Такой мы уже видели. Такой было уже в Узбекистане, в городе Ташкент. Здесь есть комната отдыха, но она непростая Это комната для молитвы. Я вам уже показал половину этого клуба. То есть здесь у нас арена, здесь у нас буткемпы, какие-то компьютеры, стримерская и зона PlayStation. Кстати, вот насчет зоны PlayStation. Здесь есть сразу же и афк зон Если вы хотите покушать или просто отдохнуть, посидеть, вы можете сделать это здесь. Раньше здесь была кухня в этом киберклубе, но ее убрали, потому что она была неэффективна. Вот такая вот история. Сейчас они заказывают еду у партнерского ресторана. Поэтому заказать еду здесь можно. И это можно сделать через компьютер. В магазине вы можете заказать поесть или выпить. О, nice. К примеру, снеки, сэндвичи, десерты, милкшейки. А что насчет цены в этом клубе? Недорого ли это для турецкого населения? Мы часто спрашиваем людей, оверпрайс ли это для вас? Хорошая ли это цена? Или что вы думаете о ценах? Спрашиваем фидбэк. Некоторые люди считают, что это оверпрайс, но чаще всего нам говорят, что это дешево. Вот сейчас остается самая главная часть — это общий зал, где все остальные эти компьютеры. Напоминаю, здесь 150 компьютеров и 3 гигабита интернета. В целом это приемлемо, это хорошая цифра, но то, что точно здесь не хорошо, это вытяжка. Нам реально здесь душно, хоть я вижу то, что здесь очень хорошо сделали вытяжку, здесь огромные трубы, огромная вытяжная система, но она не работает. Мой оператор Петя живет в Турции, и, как он сказал, здесь очень сильно выросла цена за электричество, и, возможно, они регулярно выключают вытяжку, чтобы меньше приходило бы за счет. Это такое предположение, я спрашивать это не буду. Но в целом здесь реально душно. наконец я нашел человека, который играет в КС. Потому что здесь очень популярный Valorant. Я не знаю почему. Кстати, вот тут уже все отличается. У нас, во-первых, кресло AQR Racing. И мониторы 27. Мне кажется, тут 31 дюйм. Посмотри. Реально огромное. Смотри, здесь у нас девайсы. Мышка Corsair. Series, SteelSeries. SteelSeries коврик. И монитор. View ViewSonic опять. И SteelSeries наушники. Короче, супер большой бардак. Но э, в целом... Опять же, я могу простить весь этот клуб только из-за того, что реально цена 1 доллар в час. Но в любом случае, сейчас мы посмотрим, как себя чувствует компьютер, который стоит самую дешевую цену. Можешь сказать, пожалуйста, это реально единственный киберклуб в Турции, который как киберклуб? Да. То есть есть европейские части и есть базиатские. То же самое. То же самое? Они те же владельцы? А, вот как. Для тебя это считается дорого? Не, не очень. Нормально. Сейчас мы тестируем FPS в CS на самом дешевом компьютере, который вы можете здесь заказать. Мне кажется, это классная история для сравнения. Но, блин, меня так сильно триггерит одна ситуация. То, что здесь клавиатура Corsair, мышка Lenovo, коврик порванный немножечко Logitech и монитор Asus 144 Гц. То есть все не неразберихе такой. Но вы получаете этот компьютер на один час за, 22, за 23 лиры, это 1 доллар. Очень дешево, но ну, это очень хороший прайс. И вы получаете 400 среднего FPS. И Видите ли вы будущее у этого клуба? На самом деле, да. Потому что Истамбул — это не только игровой клуб. Мы также участвуем в самых больших фестивалях по всей стране. Мы даже были на гейминг Истамбул. Это крупнейшее игровое событие в Турции. Наша цель — не просто игровой клуб. Мы стараемся внести свой вклад в игровую культуру в Турции стараемся ее увеличить и пытаемся показать людям что гейминг это что-то больше что оно может быть полезным в жизни если вы приехали в турцию то встречается пинг на германию 44 супер хорошо франция 49 варшава 55 стокгольм 65 и худший пинг это будет Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Алматы и Тбилиси. Мы запускаем сейчас Deathmatch на 18 человек и посмотрим, насколько здесь комфортно играть. А Pink 50 — это очень приятно. Я чувствую то, что здесь плавно есть. И если настроить, я сейчас играю на графике максимальной, здесь будет очень плавная картинка. И играть в целом очень, очень даже комфортно. А Мышка хоть и не самая дорогая, но она комфортная. Клавиатура, как и обычно, всегда они одинаковые. Но вот наушники я бы поменял бы стопроцентно. За один доллар это очень-очень хорошо. Ребятки, что я могу сказать про этот клуб? Он единственный в Турции. Здесь нет особых конкурентов. И цены здесь демократичные. Есть какие-то моменты. Где-то не убрано, где-то что-то не работает, где-то э, большая неразбериха по девайсам. Но в целом это достойный клуб, который я бы смог посещать бы каждый день. Потому что здесь есть на чем играть, здесь есть комфорт. Желаю ребятам удачи, надеюсь, они смогут открыть новые точки. Но на этом наше путешествие по Турции закончено. Ждите новый обзор клуба, и он будет в Грузии. До следующего ролика. Пока.